Когда вы видите свет, будьте в поклонении. Это храм. Смотрите на тайны света. Даже небольшой огонь, величайший в мире тайна, он является основой жизни. Точно такой же огонь горит внутри вас. Поэтому необходим кислород. Огонь не может гореть без кислорода. Поэтому йога так настаивает на глубоком дыхании. Выдыхайте больше и больше кислорода, чтобы внутренняя жизнь горела ярче, и пламя становилось яснее, и у вас не было бы дыма. Чтобы вы оставались пламенем без дыма.